Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для рака. И, конечно же, я хочу вам напомнить, что 5 мая в 14.00 мы с вами встречаемся, и я поделюсь с вами самым точным прогнозом на май месяц, и вы узнаете... Прогноз по каждому знаку зодиака для каждого года рождения, а также вы услышите и сможете использовать самое главное, это вибрационные активации и некий вибрационный фэн где вы узнаете, что в какой стороне света лучше делать, а где лучше не делать. Ведь все есть вибрации, и все обладает вибрациями. И когда мы можем использовать вибрации земли, которые способствуют исполнению желаемого, а также вибрации человека. И если он будет соответствовать или направляться, либо находиться в нужном месте в нужное время, то, о чудо! Вибрации поднимаются на тот уровень, чтобы исполнить ваше желание. Точнее, не исполнить желание, а создать ситуации, которые будут способствовать исполнению вашего желания. То есть это не просто прогноз, это практический прогноз с практическими рекомендациями. На прошлой встрече мы говорили целых 4 часа, и, кстати, вы можете еще приобрести в запись встречи, апрель у нас только начался. И чтобы участвовать, занять свое место, дело в том, что в прямом эфире количество мест будет ограничено, потому что я буду работать вибрационно, вы будете создавать намерения, а вместе мы будем работать вибрационно для того, чтобы создавались Наилучшие моменты в вашей жизни формировались события для исполнения ваших желаний. Поэтому на живой встрече количество мест будет ограничено, а в записи ну, с желанием вы уже не поработаете, хотя просто сможете воспользоваться моими рекомендациями. Ну что, мои родные, теперь прогноз для рака. В первой половине недели ракам будет сложно проявить личную инициативу. Всем будет управлять ваш партнер, партнер по браку, либо деловой партнер. На вас может обрушиться поток критических замечаний самого разного характера. Готовьтесь. Это неблагоприятный период для урегулирования отношений в браке на основе взаимопонимания и гармоничного сотрудничества. Вам придется как-то лавировать, чтобы переждать эту бурю и позже отыграть удачные свои утраченные позиции. Вторая же половина недели будет связана со свалившимся на вас огромным грузом обязанностей и ответственности. Прежде всего это касается работы, причем не только той, на которую вы ходите и на которую получаете зарплату. Также ваши плечи смогут принять на себя ответственность за поддержание порядка в доме и ухода за домашними животными. Возможно, это будет связано с приездом издалека ваших родственников. Ну а теперь о любви. Для влюбленных раков благоприятны 12 и 13 апреля. Это, будет, это будут лучшие дни для свиданий. В разлуке вас выручит телепатическая связь, вам а, может присниться сон или а, вы можете увидеть какой-то мистический знак, вы просто будете а, чувствовать друг друга именно телепатически. Начало недели станет ярким, если вы любите необычные эксперименты или хотите выйти за существующие рамки. А в выходные работает правило «милые бронятся, только тешатся». Однако осмотрительность вообще не все же вам будет полезна. Стоит воздержаться от обмена текстовыми посланиями в любой форме, либо избегать в них агрессии чрезмерной открытости, откровенности. Ну а теперь о финансах. Сила рака на этой неделе в умении находить взаимопонимание с деловыми партнерами и единомышленниками. Старайтесь активнее обмениваться опытом, учиться у других более опытных коллег. Сейчас у вас хороший шанс повысить свою квалификацию. Особенно успешно проходят командировки и работа вахтовым методом. Вместе с тем у руководящих работников в эти дни могут быть осложнение из-за нарушения договоренности с деловыми партнерами. Ну что, мои родные, вот такова будет неделя. И, конечно же, я напоминаю, что вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам вашей жизни. И я дам вам описание каждого дня и рекомендации на каждый день. А также вы можете заказать ежемесячный прогноз на одну сферу жизни и получить детальные рекомендации на каждый день месяца. И самое полезное это прогноз на месяц, где вы получаете самый точный детальный прогноз и самое главное, рекомендации. Чтобы стать участником ежемесячной нашей встречи 5 мая. Она состоится и а, поучаствовать в прямом эфире, чтобы вы могли создать намерение получить а, вибрационную а, настроечку от меня. Вам необходимо заранее занять место, зарегистрироваться. Ссылка на участие находится под этим видео. А для того, чтобы я понимала, что вы нашли, увидели и у вас все получилось, ставьте лайк, это пальчик вверх. Нажимайте на кнопку поделиться и делитесь смело во всех соцсетях. Это на самом деле ваш небольшой энергообмен за, в благодарность за то, что мы для вас делаем. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы в числе первых всегда быть в курсе выхода нового полезного видео. С вами была Елена Дегурова. Нежно обнимаю тех, кто пишет в комментариях и направляю энергию любви. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!